Привет! В мультсериале Friendship и Magic безграничные просторы для самых разнообразных событий, в каждом эпизоде происходит что-то более или менее значимое, кто-то знакомится и сдружается, кто-то учится и развивается, иногда это приводит к значительным изменениям в сюжете, например, когда появляются новые второстепенные персонажи или происходят масштабные перестройки. Из 221 эпизода сериала я выделил 31 эпизод, события которых больше всего повлияли на дальнейшую историю Эквест 3 в целом и сюжет мультсериала Фрэншип из Мэджик в частности. Два месяца назад было объявлено голосование за самые лучшие из них. Этот выпуск посвящается 11-летию субкультуры Брони. Именно тогда, 10 октября 2010 года, вышел первый эпизод мультсериала Фрэншип из Мэджик, вокруг которого и начала формироваться наша замечательная субкультура. Итак, ТОП-7 сюжетно значимых эпизодов мультсериала Friendship is Magic по мнению наших зрителей. Седьмое место. Два эпизода набрали одинаковое количество голосов. Финал пятого сезона. Это история про то, как Старлайт чуть не устроила Fallout в Эквестере, а затем бросила злодейство. Старлайт отправилась в прошлое, чтобы не дать Rainbow Дэш сделать свой первый Соник Rainbow, тем самым не позволив главной шестерке получить свои QT-марки и сорвать воссоединение. Разумеется, Twilight пошла вслед за ней, пытаясь помешать Старлайт осуществить задуманное. Раз за разом у нее это не получалось. Каждый раз она возвращалась свое настоящее, которое было все хуже и хуже. В конце концов, Твайлот это надоело, и она решила просто поговорить со Старлой, задав ей очевидные вопросы. Зачем ты это делаешь? Неужели ты и правда считаешь, что это тебе как-то поможет? Осознаешь ли ты, что это опасно для Эквестрии? Ответ Старлайт оказался неожиданно откровенным. Все дело в ее детской психологической травме, которая случилась из-за того, что ее лучший друг, а по Фанону даже гораздо больше, чем друг, с которым она с удовольствием проводила все детство, вдруг взял и уехал в Кантерлот изучать магию. Стоило ему лишь получить Кютимарку, именно поэтому Старлайт и съехала с катушек, решив, что Кютимарки это зло, что они лишь разлучают пони, поэтому и создала деревню равенства, а раз Твайлайт лишила ее этого счастья. Она теперь решила разлучить свайл ее друзьями, чтобы отомстить. Твайлайт и понятия не имела, как многое значило для Старлет ее собственной деревни. Можно себе представить, насколько больно это было для Старлет, когда ее друзья, лишенные кютимарок, вдруг вернули свои кютимарки и ополчились против нее. Так жалко становится Старлайт, когда понимаешь, как ей не повезло. Разумеется, Твайлайт тоже сжалилась и предложила ей свою дружбу, вместе с остальными пятью своими неразлучными друзьями, обещав показать ей, как прекрасна дружба и гарантировав, что отныне все у нее будет хорошо, если она позволит прошлому идти своим чередом. Сдружение со Старлайт пошло на пользу главным героям. Ее отличное владение магией неоднократно пригодилось в дальнейшем по ходу сюжета. Да и вообще она такая милашка. Финальный двухсерийник девятого сезона. Twilight Sparkle и Spike готовятся к коронации на должность принцессы Эквестрии. Тем временем, команда злодеев, лица Кризелли, и Коузи Глоу посеяли раздор между земными пони-пегасами и единорогами, полагая, что это ослабит дружбу и им будет проще победить главную шестерку. ведь злодеи уже давно добыли колокольчик Грогара. Однако, как оказалось, командой злодеев правил вовсе не Грогар, а Дискорд, который создал команду злодеев только лишь для того, чтобы чтобы создать больше приключений для главной шестерки и тем самым вернуть твайлую уверенность в себе. Но ведь колокольчик Грогара настоящий. В нем была мощнейшая магия, способная поконкурировать даже с элементами гармонии. А ведь дружба жизненно необходима для пони, ведь в условиях разлада рождаются смертоносные виндиго. И действительно, магия в колокольчике настолько сильная, что даже элементы гармонии в лице главной шестерки не могут ее противостоять. Ученики школы дружбы разнесли довольно действенную пропаганду дружбы во все уголки и Сотни земных пони, единорогов, яков, драконов, грифонов, гиппогрифов и чейнджлингов, все вместе пришли на возможно величайшую битву в Эквестрии, а злодеев заточили в камень, и, наверное, они будут статуей как минимум тысячу лет, пока не придет новая шестерка элементов гармонии, которая возьмется за их перевоспитание. На шестом месте 10 эпизод третьего сезона. Селести привезла закаменелого Дискорда в Конивиль, чтобы Флаттершай перевоспитала его. Дискорд решил поселиться у Флаттершай, он сам ее выбрал, подыгрывая идеи и поняш по поводу его перевоспитания, чтобы пони не смогли перевоспитать Дискорда, он съел все страницы заклинаний перевоспитания во всех книгах библиотеки Твайлы, а затем пригласил всю главную шестерку на ЧПТ, чтобы в техоря затопить сады Эппла. Концовка этого эпизода наверняка пробьет вас на слезы, и вы даже не будете готовы к этому. Дискорд внезапно осознал, как дорогая ему Флатершай и ее дружба, да и наверняка между ними было нечто больше, чем просто дружба. Пятое место. Два эпизода, набравшие одинаковое количество голосов. В 18 эпизод 5 сезона. меткоискатели отчаялись, что припробовали все на свете в надежде получить qt марки и все тщетно. И тут Пипсквик пришел к ним за помощью в предвыборной кампании на пост президента школы, ведь ему придется конкурировать с Diamond TR. При поддержке Пипс Пипсквика такие избрали президентом школы, ведь же ребята хотят игровую площадку, а не огромную статую Diamond TR. Таким образом, Diamond TR -а впервые в жизни потерпела неудачу. В пылу предвыбранной барьбы поссорилась со своей лучшей подружкой Сильвер Спун, А тут еще и мама пристыдила ее за то, что проиграла выборы к какому-то предстачку из троттингемок, у которого еще даже нет кьюти-марки. Diamond TR расстроилась настолько сильно, что аж закатила одну из самых трогательных песен, на мой взгляд. Меткоискатели сжалились на Diamond TR, несмотря на давнюю вражду, пригласили Diamond TR в свой клубный дом, чтобы успокоить ее и чем-нибудь помочь. Их тонкую и психологически проникновенную беседу прервал Пипсквик, сообщив, что вообще-то на детскую площадку нет денег ни в бюджете школы, ни в его личных накоплениях. Даймон сразу же сорвалась с места, решив, что это ее шанс вернуть избранного президента школы и тем самым реабилитироваться. Как оказалось, меткоискатели действовали достаточно чутко, чтобы Даймон все таки сделала правильный выбор. Использовала свой талант убеждать Панеж делать так, как она хочет во благо электората. Наконец-то предпочла считать меткоискателей своей друзьями и начать новую жизнь, Diamond Tiara даже признала Пиксвика президентом школы. Таким образом, и сами Миткоискатели наконец-то созрели, получили свои долгожданные кьюти-марки и продолжили нести свою миссию экспертов по кьюти-маркам. Это было прекрасно. Финал шестого сезона Старлет приснился кошмар, и якобы жители ее бывшей деревни Равенства по-прежнему обижены на нее. Принцесса Луна посоветовала довериться главной шестерке в этом деле, и вот Старлет все же решилась навестить жителей своей бывшей деревни Равенства, взяв с собой свою лучшую подругу Трикси. Как выяснилось, к Старлеттам там относятся очень приветливо, даже слишком приветливо. На нее сразу же возложили столько организаторской работы по подготовке к фестивалю Заката, что Старлет и Трикси пришлось бежать оттуда, ведь она хочет забыть с те времена, когда здесь правила, а ее опять пытаются назначить главной. Вернувшись в Пони Вилл, Старлайт заметила, что с главной шестеркой что-то не так. Их словно подменили. Всякий раз обращаясь за советами, Старлайт слышала очень странную, совершенно нетипичную для них реакцию. Ночью Старлайт увидела еще один кошмар, чем снова призвала принцессу Луну. Луна воспользовалась этим моментом, чтобы сообщить Старлайт очень срочную, шокирующую новость. Доверять можно не всем. Тебе пригодится любая помощь. Ченджинги вернулись. и... Затем экстреме разбудила ее. Тут Старлетт и поняла. По возвращению с фестиваля заката она общалась вовсе не с друзьями, а с Чендльингами. Вместе с Трикси они выяснили, Чендльинги захватили не только главную шестерку, но и всех оликорнов, включая Лари Карт. Первый исправившийся Чайджинг Торекс вызвался помогать спасать Эквестрию, а затем и Дискорд пришел спасать свою Вайфу Флатершай, ну и заодно всех остальных. Так и сформировалась еще одна команда спасателей Эквестрии, подшедшая наказалась казалось бы невыполнимую миссию. Магия Дискорда Starlight и Trix не действует в Ули Чайджингу, а Торекс внезапно заблудился. Чтобы вырубить защиту улья от магии, нужно по стелсу пробраться к трону Кризелис и уничтожить его, пока ченджлинги не подняли тревогу. Дискорда поймали первым, как только узнали, что он пришел за шай. Затем поймали Трикси, когда она пыталась обезвредить Ченджлинга, который подменил Дискорда. До трона добрались только Торекс и Старлэй. Старлэй посоветовала Торексу сделать то, чего никакому Ченджлингу мы никогда и в голову не пришло — отдать всю свою любовь к Ризелис. Его примеру последовали все остальные Ченджлинги. Трон Кризали не выдержал такой силы и взорвался на кусочки, а Ченджлинги обрели новый облик и нового лидера в лице Торекса. Кризелис улетела, но обещала вернуться и отомстить. Но это уже совсем другая история. На четвертом месте финал четвертого сезона. Вайлет обеспокоены тем, что для нее так и не найдено предназначение в качестве принцессы. Вместо того, чтобы заниматься чем-то действительно важным и интересом, ей приходится лишь приветствовать важных гостей, улыбаться и махать. Тем временем внезапно объявляется новый злодей лорд Тирек энергетический вампир, лишающий сил всех пони. После встречи с ним единороги лишаются магии, пегасы перестают питать, а земнопони валит из копы. Победить Сирака поручили дискорду, пока Дискорд пытается победить Тирак. Твайлет и ее друзья ищут способы открыть тот сундучок, что вырос перед ними под древом гармонии в начале сезона. Оказалось, что для этого нужны те самые предметы, которые подружки получили в подарок, принимая сложные решения в помощь эпизодическим персонажам на протяжении всего четвертого сезона. Однако Тируку удалось завербовать дискорды на свою сторону, а главной шестерке не хватает шестого ключа. И тут как раз внезапно новый ликор в лице Твайлет с пригодился. Так как Тирек еще не знает о существовании 4 принцессы, Принцесса решает спрятать всю свою магию в ней, чтобы она не досталась Тирку, когда он доберется до контерлотского дворца. Теперь Твайлет придется самой сражаться с Тирком. Это был самый жесткий экшен за всю историю мультсериала. В конце концов, Тирок взорвал дом Твайлет в виде дуба. Твайлет убедила Дискорда вернуться на светлую сторону, за что я получил шестой ключ, а из того сундучка вырос ее новый дом в виде замка. Третье место 26 эпизод 9 сезона, финал сериала, эпилог, действия которого происходит примерно 30 лет спустя. Главная шестерка уже состарилась, Твайлет вымахала до размеров зрелого оликорна, Спайк окончательно возмужал. дружба магии продолжает передаваться из поколения в поколение. Молодая единорожка по имени Ластер Дан, лучшая ученица Твайлет Спаркл, пришла к своему учителю с, пожалуй, самым сложным вопросом, а зачем вообще заводить друзей, если нет никаких гарантий, что друзья всегда будут рядом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 На втором месте тринадцатый эпизод третьего сезона, который должен был стать финальным, если бы Хасбер не приняла решение продолжать сериал по сюжету Меган Маккарти вместо Лорен Фауст. Поначалу это был обычный ясный день, у Нивели все стабильно, но вдруг внезапно выясняется, что все друзья Twilight Sparkle поменялись с Кьюти Марками. Каждый из них теперь вынужден заниматься совершенно не своим делом, конечно же у них ничего не получается, теперь они в отчаянии, ведь Кьюти Марка предписывает им заниматься именно этим, и вдруг Twilight и вспомнила, что накануне прочитала какое-то заклинание стар сверла Бородатого. Оно было не закончено, но все же сработало, причем таким вот ужасным образом. Элементы гармонии смешались, каждый из них стал принадлежать не тому, кому должен был. Но Twilight, будучи единственным, кто остался при своей Кютимарке, марке нашла способ напомнить остальным, кто они есть, и тем самым вернула Кютимарке марке элементы гармонии на свои места. В конце она поняла, как закончить то заклинание, и тем самым заслужила того, чтобы принцесса Селестия сделала ее ее оликорном, теперь она принцесса дружбы. Первое место. Начало первого сезона, старт брони культуры священный двухсерийник для броняж. Достаточно малейших воспоминаний о нем, чтобы ощутить мурашки по коже, проследиться и мило улыбнуться. Стоит ли напоминать вам, с чего все начиналось, ведь если вы броня, вы наверняка сами это видели и неоднократно. Скорее всего выучили наизусть все, что там происходило. Помните, как Клайлайт избегала дружбы, была уверена, что справится с Найтмермун самостоятельно? Помните, как Пинки по Эплджеку, Рейнбо Дэш, Рэрити и Платтершай решили стать друзьями Твайлайт Спаркл против ее воли. Помните, как они дружно и сплоченно преодолели все препятствия, которые создавала Найтмармун на их пути? А тот момент, когда Твайлайт впервые осознала, что ее друзья это и есть элементы гармонии, что она сама является недостающим шестым элементом, и как ей наконец-то понравилось дружить так сильно, что она аж расстроилась о мысли о том, что ей придется вернуться в Кантерло. Все эти 11 лет просмотр этого эпизода дарил броняшам неописуемые чувства и, я Думаю, так будет всегда. Итак, это были 9 лучших сюжетно значимых эпизодов мультсериала Friendship is Magic по версии наших зрителей. Посмотреть их целиком можно бесплатно по ссылкам в описании. А теперь пора определить, какой эпизод был самым красивым в сериале. Ссылка на голосование также в описании. Результаты будут объявлены как обычно через 2 месяца в начале декабря. Также хочу отметить, что броняши, подписаны на канал ТО Магия Дружбы, на 20% более значимые для субкультуры, чем те, кто. Кто смотрит наш канал без подписки. Ставьте лайк, чтобы и другие броняши это знали. До связи!